Привет, друзья! Привет, Паш! И у меня новый друг, меня новый челлендж, новый день, новый день, новое видео, короче. Я снимаю видео ежедневно, выкладываю дела в YouTube, короче, развиваю в себе качество э, видеоблогера и вообще пытаюсь э, выработать себе вот это вот э, новый навык в общем, общения на камеру, понял? Я приглашаю друзей, знакомых, в общем, я сам пытаюсь что-то записывать на камеру. Э, и вот пригласил сейчас тебя тоже, чтобы ты мне дал такое коротенькое интервью. Э, Паша прожил в Таиланде пять лет. И, э, Паша, я хочу тебя узнать э, вообще... Почему ты вернулся? Чего ты там не продолжила жить? Какие минусы жизни за границей? Чем тебя притянуло домой? То есть, если это не личные какие-то вопросы, которые нельзя обсуждать, допустим, или там, не хотелось об этом, не говори. Вот. Но, допустим, в общем, допустим, было бы интересно просто узнать мнение человека, который прожил вот за границей 5 лет, и вот, кто приехал опять назад. Да, Руслан, я жил в Таиланде, жил я 5 лет. Таиланд, опять же, что такое Таиланд? Это Азия, это, он находится на Индокитайском полуострове, Таиланд, что интересно, кто знает, не знает, это королевство. Форма управления конституционная монархия, сейчас там правит Рама, там опять же сейчас династия Чакри, так скажем, в верхушке. На данный момент династия династии Чакри насчитывает 10 рам, это такой же, как король. Сейчас там правит рама десятый, Маха Вачри Лангкор. Он сменил на посту своего отца раму девятого, помипона Дуледа. Чем, опять же, когда я приехал, я начал с того, что, Руслан, я полетел туда пять лет назад, впервые в жизни я полетел за границу. И когда я прилетел туда, это все было новое. Вот как, ну, я не знаю, как другой мир. Менталитет, люди, религия, опять же, там, буддизм, отношение к жизни. Вот тайцы, с одной стороны, вот посмотришь, у них там есть чему научиться, вот в плане такого, как бы, легкости, вот этой простоте к жизни. Вот, ну, как бы тебе объяснить... У нас вот приезжаешь, все там начинают, ну, знаешь, мнение, да, там, что тебе, о тебе подумают, там, как ты оденешься, какую ты там прическу сделаешь. Да, а это же опять же влияние. Влияние, вот я уже, я посмотрел, я до этого был, знаешь, вот, ну как я не хочу там никого обидеть, обидеть, ну, как, знаешь, среднестатистический человек. Я и не хотел ничем выделяться, потому что я знал, если я выделюсь, да, там, мне там пальцем будут тыкать, да, там, или там обсуждать, там, о, там, чтобы пошел там. А я прожил в, в такой стране, там, где, ну, там, я, опять же, это не говорю, что это хорошо, ну, там, мужчины, там, могут, там, подкрасить века, да, там, или, например, там, татуировку сделать, там, ну, и у нас этот горовки делают. Да, присоединяйтесь и Ну, опять же, там чем Таиланд э, славится, тем то, что это опять же э, все в религии. Будди... Будда им разрешает, в принципе, все, главное, чтобы это осталось человеком. Опять же, буддизм, индуизм, кришнаизм, э, там же рядом Китай и Индия, и опять же, влияние в том числе и религии э, непосредственно в Таиланд. Э, это все как бы э, было. И, опять же, там, например, на божество посмотришь, там э, мужчина, да, лицом а там грудь женская. Ну, там все настолько перемешано, если сейчас это все разбирать, там, ну, это можно э, до конца жизни не разобраться. И тайцы к этому относятся нормально. У меня вот я приехал, основной вопрос, там, ну, там, трансвеститы транссексуалы. поверь Таиланд в первую очередь славится не, не этим. Что, кстати, по смене пола, на первом месте какая страна по смене пола идет в мире? Я вообще не интересовался вопросом, не знаю. Бразилия. А, ну, не а второе? Ты никогда не... Да вообще, Надо... дальше, я вообще даже не знаю. А, Бразилия на первом. Когда я опять же это уточнял, Иран. Был на втором, но вот я недавно когда улетал, мы с человеком поспорили он доказывал то, что на третьем. Но даже если на третьем месте, это тоже как бы довольно-таки нехило. А Таиланд на четвертом. Ага. Паш, ну что, ну как, как тебе вот вообще жизнь, допустим, вот ты прожил пять лет там, э -э вот, вот за эти пять лет что ты выделил, выделил для себя, чем эта страна вот, э тебе прям понравилась? Что тебе там делалось? Ага. Ты там работал? Да, я там жил, работал. Опять же, что касается работы, в Таиланде получить гражданство практически нереально. Это я так на будущее, если вдруг кто-то захочет. Но есть множество альтернативных виз которые, получая их, можно, в принципе, жить довольно-таки легко там, на территории этого крыльевства. И такого понятия, как видно жительство там нет. Там есть множество альтернативных вес. Начиная от туристической, гражданам Украины там даются две недели. Вот, не нужно получать какие-то дополнительные разрешения. Ты прилетаешь туда, непосредственно уже в аэропорту, в границе, да, когда ты уже входишь на территорию Таиланда, ты получаешь визу на две недели. Есть туристическая, есть, опять же, туристическая на полгода. Ты вот здесь, на территории Украины, ты едешь в посольство Таиланда, оформляешь на полгода, уже едешь непосредственно в Таиланд с визой, но если ты получаешь туристическую, ты не имеешь права работать. Ты, конечно, можешь попробовать, но это, опять же, на свой страх и риск. Есть. есть пенсионная виза. Ты, тебе, ты, ну, опять же, возраст должен быть и на счету тебя должно быть, я сейчас точно не помню, но там около 600 тысяч бат, это где-то приблизительно 400 тысяч гривен на счету. Вот ты приезжаешь, я пенсионер, у меня есть деньги, которые я буду, ну, за которые я буду жить и тебе дают а, ты можешь получить рабочую визу, так называемый город Рабочая виза получают, опять же, в Таиланде, но ты платишь определенную сумму, там, ну, смотря от срока этой визы и где ты будешь получать, чем ты будешь заниматься. В основном это переводчики. Приблизительно, год вот, это, ну, где-то полторы тысячи долларов э, эта виза стоит. Тебе э, официально. Э, Государство дает разрешение работать на территории этого королевства. Полторы тысячи долларов. Вот, да. вот. То есть, ты помнишь, проходят определенные проверки, и ты... Но, ты имеешь право работать только тем, ну, собственно, кем записан. То есть, если я там получил там, разрешение работать переводчиком, я не имею право работать кем-то другим. И в Таиланде существует перечень работ, которые иностранцы не имеют права заниматься. Например, там стоматология, строительство, ну там множество, я не буду сейчас все перечислять, потому что государство, так скажем, обезопас... ну, охраняет своих граждан и ну то есть чтобы не иностранцы занимали место ну а непосредственно тоже место вы там проживали у вас квартира там была вы да, я там арендовал квартиру но опять же все зависит от там плюс вот очень большой рынок недвижимости покупает выход из послевоенных стран почему я жил в городе Курорте Паттайя это курортный город в Таиланде, опять же, там 77 провинций и цены, в том числе и на жилье, очень отличаются. Есть провинции, например, туристические, там, конечно, выше. Я проложил в провинции Чонбури. Если там поехать, например, в провинцию Тамтрат, соседняя, принципе, провинция, но она особо не сильно туристическая, в плане раз, развернутая, поэтому там чуть-чуть дешевле. Среднее жилье в месяц, ну, это приблизительно, ну, среднее, да, я... Как вы снимали 500 400 500 долларов но э, на территории вот почему э там покупают жилье, выходцы из подсоветских стран. Брать, например, Батай. Там можно купить студию, да, она будет небольшая, будет там 30 квадратных метров. Можно купить студию за 30 тысяч долларов, но она будет э, уже полностью меблированная, полностью комплектованная, комплектованная на территории там, этого кантаминиума, это, mm -hmm. так называют. А, мог, Может быть там... Э, теннисный корт или бассейн, там тренажерный да, тренажерный зал бассейн то бишь ты покупаешь не только квартиру но полностью инфраструктуру у тебя там может быть там парковочное место уже включено э, в эту стоимость ну 30 тысяч долларов сейчас ну да сейчас с этим курсом конечно э, довольно таки Слушай, да, но у нас говорили... квартиры стоят по 30 тысяч долларов. Ну, а, а, раньше, а раньше там ну, дешевле ну, можно за 30 тысяч купить, ну, вообще без ремонта. В убитом состоянии. Сейчас да, уже То можно. То есть это купить. в самой Паттайе. Самой Паттайе да. И в зависимости Чунбури. Чунбури. Запомните, Чонбури, провинция Патая, да. 30 тысяч долларов, студия 30 квадратных. Да, на берегу Сиамского залива. Круто. Да. С видом на море? Ну, там, возможно, не на первой линии, но довольно, там полчаса ходьбы, я думаю, в принципе. Ну ясно, же. хорошо. Значит, 500 долларов вы снимали в квартиру. На еду сколько у вас в месяц? Ну, на еду довольно-таки много. Почему? Потому что я кушал в основном в кафешках не тайских. Угу. Еда в Таиланде довольно-таки специфичная, там, острая соленое, то, что для нас там должно быть сладкое, для них там остропереченное и, и наоборот. Mm -hmm. Я к тайской еде привыкал два года, mm -hmm. потом уже потихонечку начал приходить. И э, в кафешках, те, которые готовят на наш, так скажем, желудок, там цены, конечно, под mm -hmm. Для тайцев вообще не свойственно готовить дома. У них дома кухни практически нет, им проще выйти на улицу, там, если кому будет интересно, зайдите в ютубе Павел Чуп, это реклама моя, свой, свой да, видите там Павел Чуп Таиланд, и я и про кухню расскажу, такое понятие там макашицы, это передвижные кухни, они выходят, купили там супчик рисовый там с курицей за 10 бат, ну это там 8 гривен и покушали. Минимальная зарплата официальная в Таиланде 9500 бат. Это приблизительно, ну так, я так на вскидку 7000 скажу, 7000 гривен. Да, гривен. да это минимальная. Я думаю, там за 8 гривен супчик, ну, они с каждым всех Они вышли, покушали, они кушают там э, понемножку, ну, там часто, в основном там по 5 раз А я, опять же, мог эти супчики кушать, ну, честно, мой желудок, я долго, наверное, не прожил. Поэтому приходилось кушать в кафешках, и ну, выходило довольно-таки много, ну, месяц. Ну, я так на скидку не скажу, но достаточно много, больше, чем здесь. Угу, ясно. Хорошо. Скажи, вот основные, основные расходы вообще вот на проживание вот в Таиланде, например, именно как... Там проживание да. не как не как туристам а конкретно ты приехал так ты думаешь и буду здесь жить это например там проживание 500 долларов э -э не можно найти смотри квартира что касается квартиры ты можешь найти за 100 долларов квартиры, но это будет без, конди без кондиционера да. без ничего просто э -э не, коммунат, пошли, я говорю посмотришь. можно жить и в палатке на берегу ну, мы нет, говорим нет, о не, не, том не. что вот допустим как ты жил да там ну как бы вот ну парень ну, ну, который там заработал за, деньги который там жил да там как бы ну не важно ты там Работал, основные... работал там в интернете люди приехал за деньгами то есть средний грубо говоря там какой-то уровень жизни то есть чтобы было в, в пользовании все необходимо. Основные статьи расходов это э, жилье э, это средство передвижения э, я там арендовал байк э, я арендовал стоимость байка опять же э, но я арендовал pcx э, 150 кубиков э, кому интересно видите там ютубе honda э, ну, приблизительно в месяц, ну, где-то долларов 70 мне обходился. Так это очень нормально. Да, и, ну, потому что я арендовал сразу на год. Ага, ага. То есть, если ты каждый месяц, оно, конечно, дороже. Ты там кем работал? Работал в сфере туризма в туристической компании. Ага, ага. А, хорошо, Паш, скажи, а вот, допустим, вот общение, с кем вы общались? Там диаспора довольно-таки большая русскоязычная, но, опять же, почему я прилетел домой? Дома все-таки все свое, родное, близкие, друзья, там есть знакомые, есть даже, нет, ну, там, можно сказать, и, не то, что можно сказать, но таки есть там пару друзей. Таиланде, но ну, все-таки не то. Местное или же приезжаешь? Не, приезжие тоже русскоязычное, русскоязычная. И с Украины есть довольно-таки большая диаспора. Как у тебя с языком, с тайским? Э -э нет ноль. Это что? Так себе. Немножко. Немножко. Ты уже научился походу, да? Ну да, а да общался ты на каком? А, ну там опять же, у меня жена очень хорошо знает английский. Она там и в Британии училась, у нее проблем не было вообще. У меня были проблемы, потому что я английский не особо и хорошо знал. Можно сказать вообще не знал. Английский я начал там учить, но я там учил там сленговый английский. Это называется тай English. Ну, там опять в Таиланде называется. Короче, Это местный, смесь, местный суржик. Суржик, суржик. Местный суржик, правильно. Ясно. Смесь тайского с английским. Ясно. Если я сейчас начну там общаться, там даже моя жена нужно не, не понять, потому что она знает правильный английский, а я уже как бы местный. И, ну, мне в Паш, скажи, пожалуйста, еще такой вопрос. Вот ты э, вы туда поехали с целью иммиграции или с целью просто на время заработать денег? подзаработать, то есть на заработке, ну то есть как угодно называть. Но это. иммиграции точно нет, потому что ну, я всю жизнь, ну не хочу жить не на родине. Ну как-то так. Я знаю людей, которые хотят уехать, ну знаю людей с Украины, знаю людей с России, которые вот, ну опять же в Таиланде, которые живут, они живут там, ну честно очень плохо, ну и работать особо не хотят, но и не хотят назад возвращаться, потому что они ну, там, по каким-то причинам. Да? Таиланд почему привлекают? Там солнце, да, там э, растраты немножко меньше в плане одежды. Купил себе футболку и шел, ты и ходишь, потому что там крутое лето. Э, там проще жить. Там такое понятие ⁇ собай-собай ⁇ Он полностью не переводится, дословной перевода нет. Ну, там как, типа, ну, кайфуй, жизнь, жизнь, там, жизнь кайф приходит, и, да, как бы люди там бывают, живут как бы для того чтобы хотя бы жить, а я туда ехал не для того чтобы жить всю жизнь, а что-то поменять, что-то развить в себе, да и там возможно возможность конечно и подзаработать, потому что деньги кто-то не говорил, но это определенная свобода и милый я не приемлю ну, как не не подтверждает такое, знаешь, выражение смелыми брать лошадь потому что деньги, ну как, да как деньги все равно это определенное. Так при чем здесь так надо, здесь надо денег зарабатывать, да. надо много денег зарабатывать, да, всем жили зарабатывали свобода, много денег, да. И в том числе что-то поменять, вырасти и ну с возможностью, конечно, и заработать. Еще раз поедете? Возможно, да, да. Дай бог, ну как, уже я думаю, так на опыт. На да. скучаете? Вот вы там не были какое-то время, скучаете? скучаю за фруктами и за людьми которые меня на, на тот момент окружали именно такие как бы товарищи друзья с теми, которые я близко общался опять же их очень мало, там можно на пальцах пересчитать но тем не менее У -у -у -у. по ним я скучаю Ясненько. как самый, самый любимый фрукт? манго и мангустин Манго. Мангустин, кстати, считается одним из самых вкусных э, фруктов в мире. Он похож э, такой синий, ну не знаю, как описать. <связать> На и когда открываешь, там зубчики чесночного, <связать> он очень, очень сладкий. манго в Таиланде манго вообще изумительно. Вот кто будет в Таиланде, первый фрукт, который попробуйте, это манго, а второй дуря, Только не <связать> <я>, резалка. <связать> я вот понял вот буквально полгода назад какой мой любимый фрукт, это был манго. Ну а так манго казалось, вообще шикарно. Мы в Египте Мы были, я их как-то пробовал раньше, хотя может мало делали. А там просто их было, я прям распробовал и вообще просто я кайфанул. Э, тот клуб который здесь, вы будете пробовать, например, ананас. Это не настоящий ананас. Вот нужно ехать на родину, там субтропики, да, там Вьетнам, ну Таиланд, и вы попробуйте там ананасы. Это не поездили. В том числе и моря. Попробуйте здесь и там. А вот ползущие всякие змеи, там скорпионы, вот, там очень много. Начиная от скалопендров, заканчивая скорпионами. Даже непосредственно видел живую Скорпион, змеи. В Таиланде около 170 видов змей. 70 видов снеги добитые. А, непосредственно за 5 лет тоже видел этих змей. Честно, не особо сильно я в них разбираюсь. Но не каждый даже тайцы в них разбирается. Тайцы сами этих змей боятся, как огня. Но тем не менее этих всех гадов ползучих очень много. Но вы сами должны понимать, это Азия. Юго-Восточная Азия, этих насекомых там очень много. Но за пять лет фу, ни разу... Там единственное, кто там залетал домой к нам, вот такие тараканы. Но они безобидные, в принципе. Там. Убил, выбросил и все. Паша, ну мы с тобой много наговорили, думал, будет минут там 15, а мы с тобой уже 40 минут разговариваем. Слушай, спасибо большое тебе за разговор. Мне было интересно, потому что я, тоже, я не был тоже в Таиланде, я тебе как-то писал, что я собираюсь туда поехать. Ну вот, пока весь, в общем, и не еду. Пока весь и не еду. Все на потом, на потом. Есть свои маленькие причины. Маленькие. Двое. Двое. Да, потому лететь, перелет там 10 часов, но тоже... Очень тяжело. Так что мы ну, попозже. А, а, я тебе хотел вот что сказать. А, у меня друг отдыхал вот в Таиланде где-то пару месяцев назад. И я его спрашиваю, ну как вот вообще минимум? Ну, Он говорит, ты знаешь, это первые пять дней, говорит, мы так наслаждались этой едой, так все красиво, все так. А говорит, а через пять дней захотелось просто борща. Не, ну там можно найти, но нужно поискать. Вот. Спасибо тебе большое за разговор. Я думаю, зрителям было интересно послушать про Таиланд. Подписывайтесь на канал Паши, вообще открывайте его канал, смотрите его видосики про местную кухню, про жизнь в Таиланде непосредственно оттуда. Пока.